Друзья, доброе утро. Всех снова приветствую в онлайн-спортзале Декатлон. Приглашаю всех на практику хатха-йоги. Сегодня динамическая последовательность у нас. Присоединяйтесь, просыпайтесь. Жду всех спортсменов в эфире. Меня зовут Виктория. С кем не знакомы, привет. Угу, присоединяйтесь потихоньку. Практика сегодня в динамическом режиме, еще раз для тех, кто присоединяется. И начнем с активной суставной разминки. Очень важно для утренней практики включить суставы в работу, пробудить тело, потому что без движения суставы не будут у нас достаточно смазываться. Нужно активными динамическими движениями пробудить тело. Поработаем сегодня над всеми нашими суставами. Разогреемся хорошо и в динамическую практику. Скоро начнем. Присоединяйтесь. Угу. Ждем еще чуть-чуть. Всем привет, доброе утро. Отлично. Хорошо. Я думаю, что все, кто хотел, уже присоединились. Поэтому начинаем нашу практику. Садимся в удобное положение сидя с прямой спиной. Чуть можно увести ягодицы из-под себя. Выпрямить спину плотно. Усаживаемся <coughs> на седалищных костях. И, как всегда, проверяем, что спина у нас прямая. Поясница не скругляется, не заваливается назад. Если сложно в этом положении со скрещенными ногами, с прямой спиной сидеть подкладываем кирпичик, если у вас есть, либо любые приспособления, плед, книжку, все, что у вас есть под рукой, чтобы таз был чуть выше, чем колени, и вам было комфортно удерживать прямую спину. Прикрываем с выдохом глаза на несколько дыханий, чтобы настроиться на практику. Внимание направляем внутрь на ощущения в теле. Несколько циклов. Наблюдаем естественное ровное дыхание внутри. Стараемся не вмешиваться в процесс дыхания, просто наблюдаем естественный процесс, как дыхание протекает сквозь тело. И отмечаем исходное состояние, ваше состояние после пробуждения до начала практики. Еще несколько дыханий наблюдаем. Состояние. И с очередным выдохом спускаем внимание вниз живота, наблюдаем дыхание здесь и, сохраняя внимание в этой области, начинаем дыхание Капалабхати, активизирующая техника. Кто не делал еще с нами эту практику, можно открыть глаза, посмотреть. Мы делаем активные ритмичные выдохи через нос. Как будто в нос что-то попало. Акцент делается на выдохе. Вдох происходит автоматически. Одновременно с выдохом мышцами живота подтягиваем живот внутрь. Активные ритмичные выдохи. В своем режиме продолжаем так дышать. Угу. Комфортную амплитуду выбираем. Не обязательно дышать слишком часто. Важно, чтобы промежутки между выдохами были равными. Потихоньку заканчиваем. Переплетаем пальцы, рук за замок. Замком вытягиваемся вверх, делаем полный глубокий вдох и на вдохе задерживаем дыхание, чуть подтягиваем мышцы живота и как будто хотим, сохраняя задержку, довдохнуть в легкие. Расширяем ребра в стороны, расталкиваем грудную клетку, как будто хотим довдохнуть. И мягко отпускаем задержку. С выдохом опускаемся в наклон вперед. Седалищные кости оставляем на полу. Кончиками пальцев рук отталкиваемся от пола. Плечи уводим от ушей назад. Макушкой вытягиваемся вперед. Со вдохом здесь чуть приподнимаемся. С выдохом по полу проползаем влево. К левому колену. Лев, правой рукой вытягиваемся чуть больше вперед вытягиваем правый бок здесь чуть приподнимаемся либо правая, левая ладонь на полу либо предплечье со вдохом правую руку вводим назад за кончиками пальцев вытягиваемся влево вытягиваем правый бок вдох чуть приподнимаемся, возвращаемся в центр, ладонями коврик тянем под себя, прогибаемся грудной клеткой, вытягиваемся с выдохом, проползаем руками по полу к правому колену и левой рукой тянемся чуть больше вперед, отталкиваясь кончиками пальцев от пола, вытягиваем левый бок. Со вдохом чуть приподнимаемся, если получается правое предплечье в пол, либо ладонь в пол, на вдохе левая рука вверх и левое плечо вводим дальше назад, за кончиками пальцев левой руки вытягиваемся вправо, левую ягодицу не отрываем от пола. Со вдохом приподнимаемся. Пальцы рук переплетаем в замок, вдох, вытяжение вверх, с выдохом скрутка влево. Сохраняем прямую спину, сзади отталкиваемся рукой, до выпрямляя спину. Вдох, возвращаемся в центр за замком рук, вытягиваемся снова вверх, выдох скрутка в другую сторону. С отдохом раскручиваемся, вытягиваем руки в стороны. Кисти натягиваем с усилием на себя, пальцы рук максимально выпрямляем и разводим пальцы широко друг от друга. Пальцы активные и максимально прямые. Кисти с усилием тянем на себя, ладонями как будто толкаемся в стороны, расталкиваем пространство и отводим лопатки в стороны друг от друга. Следим, что мы лопатки не сводим друг к другу. Не задерживаем дыхание, Здесь фиксируем это положение рук статики. Делаем длинные вдохи в центре тела и выдохи направляем в стороны по рукам, выдыхая напряжение. И стараемся не напрягать мышцы лица, мышцы стоп. Отслеживаем напряжение в теле. Усилие только в руках, в ладонях, в кистях. Все остальное тело стараемся расслабить. Сохраняя пальцы максимально натянутыми, сгибаем, разгибаем запястья. Если тяжело, можно встряхнуть руки и снова вернуться к выполнению упражнения. И стараемся удлинять выдохи, чтобы сбросить напряжение через выдох. Зажимаем большие пальцы в кулаки, вращаем запястья небыстрыми движениями, вращаем по максимальной амплитуде запястья внутрь. Руки в локтях прямые на линии плеч. Другую сторону вращения. Сгибаем руки в локтях, вращаем предплечья к себе. Наблюдаем тепло. Тепло должно дойти уже до предплечий, до локтей. Разгоняем кровь, лимфатическую систему, питаем наши составы активно. И в другую сторону вращения. Ладони опускаем на плечи, вращаем локти вперед. Как будто хотим свести локти друг к другу. Максимальная амплитуда вращения в плечах. И в другую сторону локти уводим максимально назад. Лопатки стараемся сводить ближе друг к другу. Заканчиваем пальцы рук. Переплетаем замок. Со вдохом вытягиваемся замком вверх. Плечи оттягиваем вниз от ушей. С выдохом скругляем спину, замком тянемся вперед в область между лопаток, толкаем назад, вдох, вытяжение вверх, выдох, снова скругляемся, лопатки толкаем назад, вдох, вверх, выдох, скругляем спину, вдох, вытягиваемся максимально вверх, замок, руку вводим назад за голову, с выдохом отпускаем захват, сводим Замок рук за спиной, лопатки сводим друг другу. С выдохом мягкий наклон вперед. Со вдохом приподнимаемся, ладони опускаем на колени и разминаем шею. Выдох, подбородок груди, вдох, подбородком вытягиваемся в потолок. После активной разминки рук и плеч напряжение дошло до шеи. Сейчас с удовольствием вытягиваемся, снимаем напряжение шеи. Не запрокидываем сильно голову на вдохе, вытягиваем подбородок в потолок, вытягивая переднюю поверхность шеи. Возвращаемся в центр, подбородок параллельно полу, повороты вправо-влево. Максимально поворачиваем голову вправо-влево, взглядом помогаем себе, скашивая взгляд в сторону поворота. И возвращаемся в центр, подбородок подаем слегка к груди, убираем залом шеи, наклоны к правому, к левому плечу, следим, что плечом мы не тянемся к уху, оба плеча и лопатки тянем вниз, а верхним ухом вытягиваемся в потолок, вытяжение боковой поверхности шеи. Возвращаемся в центр, плавные вращения в одну сторону, комфортную амплитуду выбираем, чтобы не было болевых ощущений сильного хруста в шее. Снизу меняем направление вращения в другую сторону. И один раз возвращаемся в центр для равновесия. Ладони вводим назад за таз, расплетаем ноги. Стряхиваем, сбрасываем напряжение, простукиваем икроножными мышцами, восстанавливаем кровоток в ногах. Выпрямляем спину, стопы тянем от себя на себя. Вытягиваем голеностопные суставы и подтягиваем коленные чашечки вверх, передние поверхности бедер в тонусе. Когда вы стопы натягиваете на себя, пятки должны практически отрываться, либо действительно отрываться от пола. Активно включаем в работу передние поверхности бедер, подтягиваем колени. Стопы натягиваем на себя, сжимаем, разжимаем пальцы. Важно тоже работать со стопами, это наша основа. Здесь много важных рефлекторных точек, связанных с системами нашего организма. Большие пальцы сейчас тянем на себя, остальные от себя. И затем в другую сторону. Большие пальцы от себя, остальные на себя. Тренируем мелкую моторику стоп. Если вам кажется, что это невозможно, просто направляйте внимание. У вас действительно есть мышцы, которые двигают разными пальцами. И вращаем стопы наружу. По максимальной амплитуде, мизинцами стремимся коснуться пола и с усилием продолжаем тянуть стопы на себя, от себя, рисуя максимальную окружность во время вращения. И в другую сторону вращаем стопы внутрь. Хорошо. Подтягиваем стопы к себе. Отталкиваемся руками. Перекат вперед. Приподнимаемся колени. Оставляем подсогнутыми пятки. На полу ладони. На колени вращаем колени. Вправо. В другую сторону. И приподнимаемся разогреем еще тазобедренные суставы, стопы на ширине таза, правая стопа опорная, левую ногу сгибаем в колени, бедро к животу, носком стопы тянемся к полу и вращаем левое бедро наружу, максимальная амплитуда вращения, стараемся как можно дальше назад уводить бедро. Другую сторону вращения внутрь. Выше стараемся поднимать бедро и максимально, по максимальной амплитуде вращать бедро внутрь. Опускаем левую стопу, можно встряхнуть ноги. И левое опорное правую ногу сгибаем бедро к животу, носком тянемся к полу. И правое бедро вращаем наружу. Другую сторону, максимальную амплитуду вращения сохраняем. За одной. балансовая поза. Балансы тоже хорошо, очень утром включают внимание, концентрацию, пробуждают нервную систему. Хорошо, встряхиваем ноги, сбрасываем напряжение. И встаем в начало коврика. Динамический комплекс сегодня с вариациями у нас. Много поз включим в структуру сурья на мазка. Большие пальцы стоп соединяем вместе, пятки чуть шире. Подтягиваем колени, бедра, низ живота в тонусе. Грудную клетку толкаем чуть вперед, плечи назад. Вытягиваемся за макушкой вверх. Вес равномерно распределен между двумя стопами. И примерно в центрах сердца в стоп. Со вдохом за руками вытягиваемся вверх. С выдохом опускаемся в наклон. Живот прижимаем к бедрам. Колени можно подсгибать, чтобы живот опустился на бедра. Здесь со вдохом прогибаемся грудной клеткой. Смотрим вперед. подгибаем правую ногу в колени. Левую ногу уводим назад, опорная нога подсогнута. Со вдохом чуть приподнимаюсь, ладони сначала переводим на правое бедро, отталкиваемся руками от бедра макушкой, вытягиваемся вперед, левую стопу заворачиваем носком внутрь, пяткой наружу. Если сложно, с прямой ногой можно левую ногу подсогнуть в колени, до закрыть таз. Левое бедро вращаем внутрь, подошвы стопы, толкаемся в потолок. Если баланс устойчивый, ладони на мосты перед груди. И пробуем выпрямлять заднюю ногу в колене. Третья вирабхадрасана, поза боя. Опорная нога сначала подсогнута. Если вам комфортно, вы давно практикуете, можно пробовать выпрямлять опорную ногу. С выдохом отшагиваем левой ногой назад, широкий шаг. Первая вверх квадратсана, поза воина. Правая голень остается перпендикулярно полу. Левую часть таза толкаем вперед, до закрывая таз. И левой пяткой тянемся назад, стараясь выпрямить заднюю ногу в колени. Большие пальцы в кулаки. руки в стороны. Руками растягиваем себя назад и в стороны. Уводя корпус дальше от переднего бедра, пробуем тазом проседать ниже. И следим, что при этом переднее колено не уходит за линию пятки. Правая гонит строго перпендикулярно полу. Живот подтянут. Активнее выпрямляем заднюю ногу в колене. С отдохом чуть приподнимаемся. И разворачиваем левую стопу. Для разверну стопу. Левую стопу разворачиваем параллельно короткому краю коврика. Правая голень перпендикулярно полу остается. Внешний край левой стопы активно прижимаем к полу. Вот это движение бедро разворачивается наружу. Передняя голень остается перпендикулярно полу. С выдохом пробуем тазом проседать ниже. Следим также за передним коленом. И руки вытягиваем на линии плеч. Поза воина 2, на 2. Стараемся не наклоняться корпусом вперед к передней ноге. Сохраняем корпус вертикально. И не разворачиваем корпус вот таким образом. Корпус и таз развернут в сторону длинного края коврика у вас. Следим, что правое колено не заваливается внутрь. Поза воина 2. С выдохом правое предплечье опускаем на правое бедро. Вдох, грудную клетку разворачиваем раскрываем И левая рука по диагонали вперед и вверх. Продолжаем активно работать задней стопой. Прижимая внешний край стопы к полу. И раскрывая таз, раскрывая левое бедро наружу. Кто делает полный вариант. Правая ладонь в пол, изнутри правой стопы. Все тело вытянуто по диагонали от пятки левой ноги до кончиков пальцев левой руки с выдохом опускаем левую руку разворачиваемся вперед к передней ноге ладони под плечами отталкиваемся от пола откатываемся в собаку мордой вниз правую ногу поднимаем вверх и максимально стараемся раскрыть таз как будто хотим левым боком развернуться к полу Руками отталкиваемся от пола, не провисаем в плечах. Носком правой стопы тянемся в потолок. Максимально раскрываем таз. Выдох, опускаем правую стопу. Симметрично в собаке морды вниз, вытягиваемся, восстанавливаем дыхание. Подгибаем ноги в коленях, чтобы толкнуть живот. Ближе к бедрам, носки, стоп завернуты внутрь, заворачиваем бедра внутрь и пробуем, сохраняя максимально прогиб в пояснице, выталкивать таз вверх, направлять пятки к полу, проворачиваясь в тазобедренных суставах. Со вдохом отсюда перекат вперед в планку. Плечи над ладонями подтягиваем живот, не провисаем в пояснице. С выдохом упрощенный вариант колени грудь-подбородок в пол, либо отжимание с коленей, либо полный вариант четуранга Дондаса. Вдох, собака, мордой вверх. Можно опустить колени в пол здесь и подтягиваем мышцы живота. Выдох, перекат через стопы, собака, мордой вниз. Вытягиваемся здесь. И со вдохом смотрим вперед. Левой ногой широкий шаг вперед, голень перпендикулярно полу, со вдохом приподнимаемся, разворачиваемся правую, правую стопу, разворачиваем параллельно короткому краю коврика. Здесь вот хитопашева канаса на базовый вариант. Левое предплечье на левом бедре. Правая рука по диагонали вперед и вверх. Либо полный вариант. Ладонь в пол изнутри левой стопы. Правой стопой активно работаем. Внешний край стопы прижимая к полу. Если ладонь у вас на полу, левым плечом толкаем левое бедро наружу, раскрывая таз. Со вдохом за правой рукой приподнимаемся на два поза воина здесь. Левая голень остается перпендикулярно полу, внешний край правой стопы прижимаем к полу, раскрывая правое, правое бедро. И проседаем тазом ниже, стараясь не наклоняться корпусом к передней руке, не тянуться за передней рукой, вес больше назад. С отдохом приподнимаемся, разворачиваемся вперед к передней ноге. Левая голень перпендикулярно полу. Правую часть таза толкаем вперед, до закрываем таз сначала. И сохраняя это положение таза, правой пяткой тянемся назад, стараясь выпрямить заднюю ногу в колене. Большие пальцы в кулаки, руки в стороны. Растягиваем себя руками назад и в стороны, уводя корпус дальше от переднего бедра. При этом не сгибаем заднюю ногу в колени, стараемся выпрямлять и тянуться пяткой к полу. Живот сохраняем в тонусе, не провисаем в пояснице, минимизируем прогиб. Со вдохом за руками вытягиваемся, с выдохом ладони опускаем на левое бедро. Чуть подшагиваем правой ногой, отталкиваемся правой ногой от пола. Вес переносим в левую стопу. Опорная нога подсогнута, с выдохом корпус вводим наклон параллельно полу. Правую ногу вводим назад. Если сложно, с прямой ногой сгибаем ногу в колени, подошвы толкаемся в потолок. Дозакрываем таз, правую часть таза опускаем вниз, либо с ладонями на левом бедре отталкиваемся, макушкой тянемся вперед, если устойчивый баланс, ладони на мосты перед грудью и пробуем выпрямлять правую ногу в колени, стопу вращаем носком внутрь, пяткой наружу. Вдохом чуть приподнимаемся. Подсгибаем опорную ногу. Правую стопу возвращаем к левой. Колени подсогнуты. Живот опускаем на бедра. Опускаемся в наклон. Ладони, если получается, по сторонам от стопа. Подсгибаем ноги в коленях, чтобы ладони опустились в пол. И с выдохом толкаем ладонями коврик вперед. Выталкивая таз вверх. При этом не отрываем живот от бедра. Если ладони не на полу, можно захватить ладонями голени сзади. И с выдохом, сгибая руки в локтях назад, руками потихоньку подтягивать корпус к ногам. И пробовать выпрямлять ноги в коленях, не отрывая живот от бедер. И следим, что шея у нас расслаблена. Плечи не тянутся к ушам, вводим плечи назад под шею. Вытягиваемся в наклоне, расслабляемся. Со вдохом за руками вытягиваемся вверх. Выдох, руки вдоль корпуса. Восстанавливаем дыхание. И делаем одно миньясо. Со вдохом за руками вытягиваемся вверх. С выдохом опускаемся в наклон животом на бедра. Вдох. грудной клеткой прогибаемся. Смотрим вперед. С выдохом отпрыгиваем или отшагиваем назад. Планка. Верхний упор. Здесь делаем вдох. Выдох. Свои варианты упрощения уже сегодня делали. Либо полный вариант. Чатуранга на Локти к корпусу. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох, собака, мордой вниз. И в собаке мордой вниз. Стопами подшагиваем чуть ближе к рукам на длину одной стопы примерно. И чуть больше можно подсогнуть ноги в коленях. Если тянет заднюю поверхность, чуть сокращаем. Уменьшаем вытяжение, подсгибая ноги в коленях. Правая ладонь остается на полу. Левой рукой захватываем правую горень снаружи, скрутка в собаке мордой вниз. Локоть опорной руки чуть подсогнут. И плечо опорной руки вращаем наружу. Возвращаем левую руку вперед. Отшагиваем стопами чуть дальше назад. со вдохом берегат вперед в планку. С выдохом. Если уверенно делаете планку на прямой руке, боковую, разворачиваемся правым боком вниз, левая рука вверх. Упрощенный вариант на предплечье. То же самое. Правое предплечье параллельно короткому краю коврика. Левая стопа впереди правой. Таз поднимаем выше, сжимаем нижний бок. Левая рука вверх. Полный вариант на прямой руке. Если знаете усложнение, верхнюю ногу можно согнуть в колени. Опустить стопу на внутреннюю часть бедра. Если вы давно практикуете, вам здесь легко. С выдохом опускаемся. Разворачиваемся вперед. И ложимся на живот. Я разворачиваю с вами. Фронтально, чтобы было по ним более понятно. Первая свастика сана на правую руку. Правую руку вводим в ладонь чуть выше линии глаз. На полу ладонь в пол. Другую руку подтягиваем на пол хода к себе. Пальцы руки наружу. С выдохом толкаем. Левой рукой пол от себя и накатываемся на правый плечевой сустав. Если получается, сгибаем ноги в коленях, стопы опускаем в пол на ширине таза. И отталкиваясь стопами от пола, таз чуть смещаем ближе к центру, возвращаем таз к центру коврика. И так, если не получается согнуть ноги в коленях, можно остаться так, просто рукой отталкиваться от пола, накатываться больше на правое плечо. Аккуратно, внимательно здесь к ощущениям в правом плечевом составе. Интенсивное вытяжение. Плавно пробуем углублять положение, но никуда не спешим. Очень медленно накатываемся на плечо. Медленно пробуем углублять положение. Со вдохом раскручиваемся, возвращаемся на живот. И компенсирующее движение Вторая свастикаса на ту же руку, правую, уводим влево. Плечо оказывается под горлом. Большой палец сжимаем в кулак, кулак развернут в полу. Подбородок вперед. Голову не поворачиваем ни влево, ни вправо. Не скручиваем шею. Подбородок перед собой в пол. Левую руку опускаем вдоль корпуса назад. И левое плечо стараемся направлять к полу перед правой рукой. Если плечо опускается на правую руку, нужно руку вывести чуть вперед, чтобы плечу было пространство опускаться именно к полу. Хорошо, со вдохом приподнимаемся, освобождаем правую руку, ладони под плечи, отталкиваемся руками от пола Отшагиваем в планку. Делаем виньясу. Здесь в планке вдох. Выдох. Либо упрощение с коленей, либо чатуранга на Полный вариант. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. И собаки мордой вниз. Снова подшагиваем стопами на длину одной стопы. Ближе к рукам. Возгибаем ноги в коленях чуть больше. Левую ладонь оставляем на полу опорную правой рукой захват за левый уголень снаружи. Левое плечо вращаем наружу, отталкиваемся опорной рукой от пола, локоть чуть подсогнут. Локоть опорной руки слегка мягкий, подсогнутый, избегаем переразгибания в локти. пускаем захват, возвращаем правую руку вперед, отшагиваем стопами дальше назад, вдох, перекат вперед в планку. И с выдохом разворачиваемся левым боком вниз. Если на прямой руке сложно, упрощали на предыдущую сторону, здесь также повторяю, можно упростить вариант на предплечье. Левый бок развернут к полу, сжимаем нижний бок, правая рука вверх. Кто усложнял это положение, верхнюю ногу сгибаем в колени, стопу опускаем на внутреннюю часть левого бедра. И с выдохом опускаем. Ну, Разворачиваем все вперед, ложимся на живот. Повторяем ту же серию на левую руку. Проверьте внимательно, что рука сейчас та же. Та же рука, на которую мы опирались в предыдущих позах, она интенсивно работала в напряжении. Сейчас мы компенсируем напряжение двумя позами на вытяжение. Левую руку вводим влево пальцы ладонь на линии чуть выше линии глаз. Правую на полхода к себе пальцами наружу. С выдохом отталкиваемся от пола, накатываемся на левое плечо. Если получается, колени сгибаем, стопы опускаем в пол на ширине таза, отталкивая стопами, таз смещаем ближе к центру коврика. Продолжаем правой рукой отталкиваться от пола, задавая давление, накатываясь больше на левый плечевой сустав. Со вдохом плавно раскручиваемся, возвращаемся на живот и компенсируем это движение. Отведение в плечевом составе. Теперь приведение плеча. Вторая свостикасы на левую руку вводим вправо. Большой палец кулак. Кулак направляем к полу. Подбородок вперед, правую руку уводим назад вдоль корпуса. И правое плечо направляем к полу перед левой рукой. Хорошо, со вдохом приподнимаемся, освобождаем левую руку, ладони под плечи, отталкиваемся руками от пола. Несколько динамических движений в кошке, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами, вдох, прогиб, выдох, скругляем спину, лопатки в потолок, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, коврик тянем под себя, со усилием вытягиваем позвоночник, выдох, скругляем спину и перекрещиваем голени, садимся. Выпрямляем левую ногу, правую ногу сгибаем, подтягиваем к животу, выпрямляем спину, переступаем правой стопой через левое бедро и правую пятку подтягиваем ближе к тазу, правое колено сверху левого. Можно остаться с прямой нижней ногой, если комфортно. В этом положении можно попробовать внимательно к ощущениям в колени. Если колено не болит, можно согнуть нижнюю ногу, так, чтобы таз опустился между пяток. Гомукхасана ног. Обе седалищные кости на полу должны остаться. Если сильно отрывается одна ягодица от пола, лучше нижнюю ногу выпрямить. Выпрямляем спину, отталкивая сзади руками. Вдох правой рукой вытягиваем все вверх с выдохом скрутка влево правый локоть заводим прощение нет левой рукой вытягиваем все вверх вытягиваем бок и с выдохом скрутка вправо левый локоть заводим за правое бедро отталкиваемся сзади рукой от пола до выпрямляем спину толкая живот вперед. Со вдохом раскручиваемся, снова левая рука вверх. Левую руку сгибаем в локти, уводим руку назад за голову, правую руку уводим за спину. Сзади, если получается захват, вот таким образом. Гомукхасана полная, захват с руками. Если захват не получается, можно использовать ремешок. Захват с помощью ремешка. И потихоньку можно руками проползать ближе друг к другу, перемещая ладонь по ремешку. В полном варианте, если получается, правое левое плечо увести за затылок, затылком толкаем плечо назад. И со вдохом отпускаем захват, переводим руки вперед. И та рука, которая у вас была за спиной, правая сейчас оказывается сверху правая рука плетает сверху левую, горудаса на рук. левая ладонь давит сверху на правую, с выдохом плечи тянем вниз и опускаем руки вправо, голову влево. Подбородок слегка к груди, ухо опускаем к плечу, и подбородок слегка на себя чтобы не было заломов шеи. Вытяжение боковой поверхности шеи верхней ладони надавливаем на нижнюю, чтобы еще ниже опускать руки. Со вдохом раскручиваемся, расплетаем руки, расплетаем ноги. И на вторую сторону повторяем ту же серию. Правая нога сначала прямая. Левой стопой переступаем через правое бедро и пятку подтягиваем ближе к тазу. Либо остаемся с прямой нижней ногой. В полном варианте, если не болят колени, сгибаем нижнюю ногу, проверяем, что таз полностью на полу. Обе седалищные кости на одном уровне. Со вдохом, правой рукой вытягиваемся вверх, с выдохом скрутка влево, правый локоть заводим за левое бедро и сзади отталкиваемся рукой от пола, до выпрямляя спину. Со вдохом раскручиваемся, снова правая рука вверх и с выдохом сгибаем руку в локти, уводим руку за голову, левую руку уводим за спину, захват гумукхаса на рук. Если делали с ремешком, если не достаем руками друг до друга, здесь тоже пользуемся ремешком в полном варианте. Если легко получился захват, верхнее плечо пробуем увести за затылок и затылком толкать плечо назад. И со вдохом раскручиваемся, отпускаем захват, переводим руки вперед. И та рука, которая была за спиной, левая, сейчас оказывается сверху. Левая рука плетает сверху правую. Правая ладонь давит сверху на левую. Плечи оттягиваем вниз, выдохом руки уводим влево. Подбородок к груди и голову вправо. Правое ухо опускаем к правому плечу, боковой наклон. Проверьте, что это не поворот головы, частая ошибка, что путаем эти движения, поворачиваем голову здесь, подбородок на себя, и это боковой наклон, чтобы вытягивалась боковая поверхность шеи. И со вдохом расплетаем руки, расплетаем ноги, стряхиваем ноги, сбрасываем напряжение и центрируемся в симметричном наклоне, пущим атонасаму. Последняя поза на сегодня. Ягодицы уводим из-под себя, стопы на себя, выпрямляем спину. Живот толкаем вперед бедрами Если спина скругляется, подсгибаем ноги в коленях. Со вдохом вытягиваем все руками вверх. С выдохом живот опускаем на бедра. Захватываем стопы, голени где-то где достаем. Со вдохом грудную клетку толкаем вперед, плечи назад. С выдохом локти направляем к полу и глубже опускаемся в наклон, плотнее животом к бедру. Внутренними краями стоп толкаемся от себя, вращаем бедра внутрь. В бедрах движение почувствуйте внутрь, расширяется область крестца. За счет этого движения И мы копчиком проворачиваемся назад. Не скругляем поясницу, низ живота, прижат к бедрам. И только потом потихоньку пробуем выпрямлять ноги в коленях. И со вдохом приподнимаемся. Ложимся на спину. И можно компенсировать практику. Перевернутой позой халасана. Поза плуга вполне достаточно. Напоминаю, противопоказания девушки во время месячных не делаем. Если есть грыжи протрузии травмы шейного отдела позвоночника, гиперфункция щитовидной железы, повышенное давление, глаукома, отслоение сетчатки глаза, если когда-нибудь были микроинсульты. Надеюсь, все здоровы, ни у кого ничего нет. И базовая Перевернутая поза из положения лежа на спине. Не крутим головой в этом положении. На вдохе прямые ноги уводим назад за голову. Можно подсогнуть ноги в коленях, если сильно тянет заднюю поверхность. Либо оставить ноги на весу. Ладони переводим под спину. Толкаем ладонями спину. Таз чуть выводим назад в линию спины. Если получается, стопы в пол. Фиксируем несколько дыханий. И затем плавно, помогая себе руками, поддерживая руками спину, подсгибаем ноги в коленях, бедра, прижимая к животу, плавно опускаем спину на коврик и опускаем ноги в пол. И можно остаться лежа на спине. Разводим стопы в стороны, расслабляем голени, бедра, руки в стороны, по сторонам от тела, ладони развернуты в потолок. Раскатываем поясницу по коврику, расслабляем крестец, плечи, прижимаем лопатки к полу и прикрываем глаза. Делаем полный глубокий вдох, с выдохом расслабляем мышцы лица. Отпускаем все напряжение с тела и несколько минут можно остаться в шавасане, восстановить дыхание. По ощущениям оставайтесь в шавасане, компенсируйте обязательно практику асан расслаблением в шавасане, не пренебрегайте этой позой. И по ощущениям можно пробуждаться, настраиваться на активный плодотворный день. А я прощаюсь с вами, спасибо, что практиковали вместе со мной сегодня. Будьте здоровы, оставайтесь дома, оставайтесь в форме. До встречи в онлайн-спортзале до Декатлон.